Всем привет! В этом видео я буду моделировать ледоруб, используя инструмент Z-MODELER. Итак, начинаем. Я сделал примитив Plain для того, чтобы сохранять пропорции моей модели ледоруба. она примерно высотой этот квадрат, теперь добавляем примитив цилиндр, из цилиндра я буду делать ручку, масштабируем наш цилиндр по размерам нашего плейна. Упрощаем наш примитив, нажав на вкладку Initialize и Quick Cylinder. Можно выбрать оси X, Y или Z. Масштабируем наш получившийся примитив по размерам плейна. Я это делаю при помощи транспорта манипулятора, который вызывается при помощи кнопки W на английской раскладке клавиатуры. Выбираем за TheModeller. Выбираем ребро. Нажимаем на пробел на клавиатуре. И выбираем Insert. insert то есть вставить ребро. Маскируем нужную нам часть модели и при помощи транспоз манипулятора перемещаем в нужное нам место. Добавляем еще одно ребро, также маскируем, делаем инверт маски, чтобы переместить нужный нам часть модели. Маскируем нижнюю часть ледоруба. Делаем инверсию маски. Нижнюю и верхнюю часть ледоруба я сделал отдельными группами. Перемещаем нижнюю часть ледоруба при помощи транспоз-манипулятора. И придаем будущему ледорубу нужные формы. Самое главное, когда вы делаете модель, любую модель, это ее внешний вид, то есть как она выглядит, ее пропорции, ее габариты, ее изгибы. Все это нужно делать максимально в упрощенной версии, то есть при помощи примитивов, так как при уплотнении сетки будет справиться уже с этим тяжелее. Выбираем полигон и нажал пробел, выбираем редактирование полигона. Я выбрал экструд, чтобы увеличить верхнюю часть. При помощи инсерта добавляем ребро. И также я сделал bevel в редакторе ребер. Здесь я делаю отдельным группу полигонов и также сделал экструд. Это будет обратная часть ледоруба. Маскируем уголки его. И при помощи транспос манипулятора. Перемещаем в нужное место части нашей модели. Зажав Ctrl Shift, можно скрывать части модели. Добавляю очередное ребро и продолжаем редактировать форму нашего ледоруба. На вкладке Transform я меняю ось координат для того, чтобы одновременно можно было двигать точки с двух сторон модели. При помощи кисти «Мув» с включенным топологиком продолжаем редактировать форму нашего ледоруба. В инструменте TheModeller выбираем точки и при помощи стич сшиваем для придания формы нашей модели. Маскируем нужную часть, затем инвертируем маску и при помощи инструмента транспоз также редактируем нашу модель. Mm-hmm. Продолжаем редактировать нашу модель, добиваясь сходства с оригиналом. На этом этапе лучше не торопиться, чтобы максимально приблизиться к оригиналу на референсе. На этом я заканчиваю первую серию нашего многосерийного сериала. Приятного просмотра. До новых встреч. Всем пока.